Продолжаем. А, ну че да. Я атаковал, можно сказать, их базу, но не все, их тут еще, нормально, я бы сказал, так, количество. Кто там? А, там обычные зомби. А, они не страшны мне. Все вот эти зомби, бандиты это да. Я подумал, скинул. Черт, черт, вертолет. Кто сейчас заметил? Так, мое трубовик. Так, ну потом как-нибудь у меня есть еще. У меня еще все есть. А еще подобрал Пшеницу, нафиг она не нужна. Птичка, птичка не, птичка, я возьму птичку. Птичку надо, там, а... А, так, больные изнасилиясь. А, чёрт, так... Это сюда, это сюда. Ч ⁇ там тоже выразится? Ладно. Так, куда мне идти, я не знаю. Там, там. А, так, так, так. Где они могут держать оружие или что-нибудь там хранить? чему еще? В любом уже где-то держит. О, сколько там зомби. Здесь, наверное, уверен. Так, так, так. И... Так, так, так, так, так, так, так, вот, вот, вот. Кажется, они что-то там охраняют. Получай. А. Так, так, так, так, так. Трончики, а, ладно, нет. Хру! Это <Стурно> да, их убил.. черт! черт. нет так, походу это были все бандиты. Ну, сказать так, э, их не очень много, честно, да. Я думаю, будет гораздо больше, прям тьма, тьма тьмой. Так. Калаш. Калаш, калаш. А -а -а -а -а. так, так, так. -так, -так. Пистолет ТТ Т. 96 но у меня нет 96 Это ладно. к магазин для... К магазин для СМУВД. Так, нормально, нормально. <связывая> так, еда. По-моему, мне еда не нужна. У меня есть. Так, так, так, МП-5. Возьмем. Хотя не у нас. Так, все перегружено и оружие и патроны у меня есть. Так, ну файл, файл, файл, файл, какой-то файл. А, я сюда покажу. Какой-то файл. <гас> Аптечки! Много аптечек. Вот это мне повезло, вот это мне повезло. Так, ничего нету, на больше. Ладно, в принципе, нормально, нормально, нормально, пойдет. Можно подняться наверх, наверх. Да, да, тут есть наверх. Да, так там, там, Помню, Вот, черт там. Ладно, да, прыгнул. Так, так никто не охраняет ничего. О, так. Так, так, так, там какой-то ящик. Сейчас. Сейчас мы тебя сломаем. <звы> а! А! а черт, Электрический <звы> забор. Но, no, но... No. А! Так. А! Там бандит есть. Сюда хороший вид, Да, согласен. Вроде никого нет. Вроде нет. Кажется, я всех перебил. Но кроме вот этого. Блин, а я... Может быть, я его не могу... А, так скинул. Ладно. Пофиг. так так Вам аккуратно. Чтоб то только не ударило. Ударит? Не ударило. Так, что это? Секретные документы разработки ядер, так, кажись это оно, кажись это оно, кажись это оно, так, сюда сейчас я выложу все, что мне не нужно Так, угу. сюда Я возьму 6, где нет этого оружия пока что, поэтому, если найду там по-любому, это патрон уже так, так, так, так, так. АК, пистолет, ТТ, АК, АК, так, аптечки, много птичек да, это хорошо. Газ 9 а, так, ну это тоже мне нужно. Так, вот, вот это берем, да-да-да, это нужно дать. Кастому военному. Этим мы займемся чуть позже. А, Что-то он говорил. Он находится в здании за этой стройкой. Много зданий придется каждый пошаривать. Так. Все вроде. да. Ну, ну, слушайте, база хорошая, я согласен. Классные, чтобы строились, но я им все помал. Правильно. Стрел. ничего грабить людей Страшно, не Патроны. так я бы мог бы улететь на вертолете но во первых там много зомби и, во вторых там вот этот в третьих я не умею блять вертолетом и в четвертых у меня бензина нет Вроде, у а меня в бензинобагажнике остался На машине нормально, и на машине доеду Все, будет ну, вот, окей Так-так-так-так, черт, так, черт. Так, так. чёрт, чёрт, чёрт. А, а, фу, Я чуть не упал, чуть не разбился Открыли, открыли, открыли. Так, куда сейчас пойти? Я думаю, сюда пойти за машиной. Я отсюда боюсь, потому что-то мне подсказывает, что сюда придет скоро подмога. И все. На вроде нищет проверил. Бог с ним кстати я не понял кажется не бомбили это здание так можно вот залутать залутать залутать кстати, вот здесь стояли хроники я их убил вроде да я... а на одного напало зомби Да. А ведь можно вроде. Да, да, да, да уже можно, можно. Черт, что это за таракан? Ок, так. Что не заметят? Не заметят. Так. Да, остановиться в каком-то доме и переночевать потому что ночью лучше не шастать да, лучше не шастать капец тут ему тоже стройка шлистница не сюда не сто процентов кто-то предупредил уже что на них напали и приют скорость с подмогой. так я планировал выходить из города уезжайте в военный лагерь но так черт черт черт черт, все уходим нас не видит все но нужно разобраться наверное с бандитами они контролируют самые лучшие точки То если например прям жить это в, в конце света кайф черт так так так так очень много я думаю куда пойти Чёрт, нет, серьезно? А -а -а. Патроны кончились. Патроны кончились, патроны скорпиона кончились. Ладно. Я выкидываю то, что лишнее место. СВД для АК, для УГА. Пистолет, пистолет тоже нормально. можно попробовать в этом доме так или э, нет да я в том переключу пожалуй так сейчас так что у нас по бензину полная но у нас есть да, бензин еще есть, еще. все нормально так для пистолета М 9 магазин для 9 тайм 9 а, так ну давайте сюда я положу ч я положу вот это вот это вот это вот это вот это вот это положу вот это не а мало ли украдут да тогда птички тоже ставлю мало ли украдут еще и возможно. Так, -то, так, -то, так, так, так. Так тихо, тихо. тихо. это заправка. Не-не-не, здесь я точно не буду. Черт, куда едешь? Точно. Теперь... Сделано. Сделано. Вот в этом доме там нужно переночевать. Здесь автомобиль не украдут. Иначе это будет жопа. Так, здесь никого, да? Надеюсь. Машина какая-то. это главное это, это очень хорошо я нашел наконец-то убежище первое время сойдет можно все прошарить прежде чем здесь жить Так, так, так. Сейчас прошарим. Где-то я вот здесь слышу звуки. желез здания да. здесь раньше жил ладно в общем все здесь я пережду эту ночь Но сначала я В следующий день буду выдвигаться в путь искать то задание того чувака чтобы дать ему нужно да все до связи